Коллеги, сегодня наша пресс-конференция посвящена учетной карте Национального банка Казахстанской Республики. И об этом поподробнее расскажут заместитель начальника управления коммуникации международного сотрудничества Национального банка Султанкова Тырьеч Жандарбекович, начальник экономического управления Айнура Маундитку кызы начальник управления банковского надзора Сараджи Ивинида и начальник отдела мониторинга финансовой стабильности управления финансовой статистики и обзора Розалипа Идара Розалиевич, пожалуйста. Салам аль-спы. Урмату журналистер. Сегодня третий выпуск новостного выпуска на пресс-конференции Асена, который считает, что он не сталкован и считался. Через несколько дней, в четверг, 4 апреля, у Луфтбукбанка, по процент деньги, или, собственно, колу хаулалды. Болчачим чечим в экономику, которая была введена в экономику, которая была введена в экономику, которая была введена в экономику. Болчачим был введений в экономику, которая была введена в экономику, которая была введена в экономику, которая в экономику, которая в в в Baалардын өз үшү бааңдашы мене байранышкан. Кча малыматтыр каранда 2025 апрель ayında 14 ноата. Жылдытын fiyat көүтүчү 2025 yılдын декабрь айндады 14 bütün 10дон жеT процентнда 1 бап 10 bütün15тен протынты түскөн. Оşол эле учурда25 yıl башнантартып кеектүү 3 bütün2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 и что, если турат инфляциян күтүктөрү в Джорду, то в Джорду, то видите, что финансовые инфляциян были в Джорду, тигизет. Ошол эле учурда. Qтар админстративтик баалардын тарифтердин жогорулашы менен байланышкан факторлор инфляцияга түрткө берген ички фактору бойдон калуда инфляцияны келечектеи тенденциялардын көп учурда дүйнөдөгү геайсы жағайга көз караңды болот Ача кредит сайсатындан ары багыты өлкөдөгү экономикалы протесттерге жоогоруда аталган факторлорду жанат тобу келектердин таатерин эска түзүлөт в Шинанечке Шартарниске, в Луту деньги, Савтапкалун Хаулалде, Биртубилтер, Килипчерта, Лутокбанк, Джудитруган, Матманинтар, Тузе, Киргюзируйгу, Даграштат. Лутобанк Тукрун, Джакдайрат, Труктун, Нигизе, Косталып, Турат, Чан, Залболон, Чуда, 4 минуты, Бау Труктулон, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,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 Уважаемые журналисты, рад вас приветствовать на пресс конференции Национального банка Крымской Республики. 24 апреля 2023 года правление Национального банка приняло решение о сохранении размера учетной ставки на уровне 13%. Это решение вступает в силу в действие сегодняшнего дня. Данное решение принято с учетом тенденции развития экономической ситуации во внутренней и внешней среде. Хотелось бы отметить, что проводимый курс денежно-кредитной политики по-прежнему направлен на ограничения проинфляционных факторов и в экономике Крымской Республики. Теперь остановимся на ключевых факторах принятого решения. В целом, инфляционный фон Крымской Республики ослабевает, что связано с замедлением роста цен на отдельные продовольственные товары. По оперативным данным, в апреле 2023 года на 14 число годовая инфляция сложилась на уровне 10,5%, замедлившись с 14,7% в декабре 2022 года. При этом в начале 2023 года потребительские цены выросли на 3,2%. Плавному снижению инфляции также способствуют ранее предпринятые меры денежно-кредитной политики. Что касается ситуации в экономике, то экономическая активность сохраняет положительную тенденцию. Реальный рост ВВП за март-январь 2023 года оставил 4,6%. Устойчивый рост производства промышленности и сектора услуг внес наибольший вклад в рост экономики храняет устойчивое расширение внутреннего прироста спроса. Во внешней среде продолжает сохраняться высокая неопределенность. Прогнозы мировой инфляции остаются повышенными, в то время как внешние финансовые рынки сохраняются волатильными. Дальнейшая стабилизация ситуации на глобальных рынках продовольствия благоприятно скажет на замедление инфляции в Крымской Республике. При этом внутренним проинфляционным фактором остается повышение ряда администрируемых цен тарифов. Будущие тенденции инфляции также во многом зависят от геополитических перспектив в мире. Дальнейшее направление денежно-кредитной политики будет формировать учетом влияния вышеуказанных факторов и рисков на экономические процессы в стране. С учетом развития внешней и внутренней экономической среды Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 13%. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику. Обращаем внимание! на то, что Национальный банк нам постоянно основе отслеживает вкладывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности среднесрочной перспективой. В заключении хотел бы отметить, что следующее решение по ключевой ставке в конце мая текущего года будет рассмотрено на опорном заседании. В рамках очередного прогнозного раунда также будут обновлены наши прогнозы и оценки основных макроэкономических показателей. Благодарю за внимание. 고맙습니다. <웃음> <웃음> Как, я, как уже было отмечено, отмечено выше, правление Национального банка приняло такое решение с учетом складывающихся тенденций в экономике. На данный момент ранее складывающиеся тенденции они сохраняются. В экономике сохраняются положительные тенденции. Экономика выросла за январь-март на 4,6%. При этом мы видим, что инфляционный фонд в целом ослабевает. Но при всем при этом на внешних рынках сохраняется неопределенность высокая, в том числе в регионе. Как мы видим, на внешних финансовых рынках ситуация остается волатильной. Как мы видим, наблюдаем в Соединенных Штатах Америки и в еврозоне, Показатели инфляции остаются повышенными, но в целом в регионе инфляционный фон он снижается. И с учетом вот этих всех факторов, которые и внешние, и внутренние факторы, основываясь на этих факторах, на тенденциях, правление на текущий момент, правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку в последующем случае возникновения каких-либо рисков внешнего или внутреннего характера. Национальный банк может внести корректировки в проводимую денежно-кредитную политику. При этом хотелось бы отметить, что в целом тенденция, как мы уже отмечали, тенденция инфляции, она снижается, идет к снижению, и это было результатом ранее принятых мер денежно-кредитной политики. Как вы знаете, с прошлого года, в начале прошлом году учетная ставка Национального банка была повышена до 14%. В в ноябре прошлого года учетная ставка она была снижена до 13%. В целом все наши прогнозы, которые на текущий момент у нас имеются, они находятся в рамках базового сценария, который мы принимали в феврале текущего года. И э, в целом тенденции они, э, находятся в пределах наших ожиданий. И в этой связи Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку, Следующее заседание по учетной ставке будет в мае, в конце мая. К тому моменту мы также посмотрим ситуацию в экономике, будем наблюдать, конечно же. И будет принято соответствующее решение уже в конце мая. Спасибо. А можно вопрос? Какова ситуация сейчас на валютном рынке с долларом? Есть ли дефицит и падение государства? Как вы уходите на нашу экономику? Добрый день. Спасибо за вопрос. Меня зовут Эмиль Саражиев, начальник управления Банковского надзора. В целом ситуация на валютном рынке оценивается как стабильная. С, наличным, с наличной иностранной валютой дефицита как такового не наблюдается. Относительно волатильности курса рубля в целом рынок и рыночные механизмы корректируют. Курс сома к рублю и к остальным валютам. Вот. Мы Национальный банк со своей стороны при необходимости проводим проверки в случае наличия жалоб либо нарушений со стороны банковского и сектора и обменных бюро. Также проводится постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке. Но с 13 января текущего года было введено ограничение на вывоз иностранной валюты. Это для нерезидентов получается более 5000 тысяч долларов. Если выводится, то оплачивается пошлина в размере 10%, а для резидентов получается 10 тысяч долларов в размере 10 тысяч долларов. Вот. В целом, по если вы имеете в виду обменные операции, то ограничений как каких-то нет. Та ситуация, которая наблюдалась в начале года с определенным дефицитом, она спала, и сейчас в любом банке, в принципе, или в обменном бюро вы можете обменять по курсу на табло любую сумму. Сначала Национальный банк провел 8 интервенций на общую сумму 394,44 миллиона долларов США.